Привет, с вами Киевское море. Продолжаем отвечать на глупые вопросы. Я, Сергей Остапенко, за кадром Игорь Кохан. Всем привет. Итак, первый вопрос от Мьюз Базарова. Жду ответа на вопрос, как выставляться на точке по эхолоту. Ой, это вопрос такой, ну, скажем, как для меня, человека, который любит ловить на джих, это вообще такой щепетильный вопрос. То есть на него просто так вот так, ну, там, за минуту ответить, в принципе, очень сложно. То есть если достаточно, ну, профессионально пытаться ответить на него. То есть на точке, ну, что значит точка? На речке вы ловите, на водохранилище, там, скажем так, практически течения нету. То есть ну, найти рыбу первое дело, что люди, зачем их холод, потом найти какой-то рельеф. Ну, либо люди некоторые вообще отключают э, рыбу, а просто рельеф еще, то есть привязка идет к рельефу. Ну, желательно, конечно, и рыбу найти, и рельеф, то есть, чтобы уже не, не в пустую, скажем так, воду полоскать э, Опять же, стать потом найти рыбу, стать на, э, даль, на дальности заброса и кидать в ту сторону, скажем так. Но тут, опять же, куча моментов. Можно стать на глубину, кидать на мель и стягивать, скажем так в глубину. можно стать на мель и кидать в глубину, и поднимать приманку, скажем так, на мель. То есть можно стать вообще на бровке, то есть на самой, кидать вдоль бровки. То есть мы до конца, ну, скажем так, сколько лет рыбачу, сам до конца не понимаю, можно так сказать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Бывает рыба стоит там носом к бровке или хвостом, она там охотится, она перетравливает, скажем так, пищу, рыбки, ну рыбу перетравливают, то есть мы сами до конца не знаем, я уверен, что особо никто не понимает, что происходит под водой. То есть понятно, какой-то аномалий, то есть какие-то бровка, затопленное дерево, то есть надо искать какую-то аномалию на дне, и к ней идет привязка точку, как ну опять же пробовать, то есть вы попробовали на этой точке, вот вам кажется, что это перспективное место, вот вы увидели, вы кидаете, кидаете, а поклевок нет, поменять просто буквально, ну скажем, почему там, братья Щербаковы, еще кто-то, кидает даже буйки, бывает, тут вот и порыбачил, кидает буйок, потом оплывают, становятся кидают там под разными углами и будет реализация, скажем так, поклевок будет, это, ну, я не знаю, даже так просто вот так ответить на вопрос, скажем так, я даже, наверное, до конца не смогу. То есть, чтобы правильно ответить на этот вопрос вам, надо, наверное, сесть там, приготовить, я не знаю, целую докторскую диссертацию. Плюс опросить всех моих друзей рыболовов. И до конца все равно, наверное, никто не ответит, как правильно стать на точку. Вопрос от, опять же, Шурика и Бабина. Саня, привет! Как ответить на вопрос, когда ты рыбачишь и сзади подходят, спрашивают и что, даже удара не было? Стань честно, меня тоже это иногда очень сильно бесит, особенно когда в черте города ловишь. То есть, ну я понимаю, почему ты спрашиваешь такой вопрос, то есть мы погружаемся полностью в рыбалку, думаем там о своем, чем, то там о рыбе, а тут кто-то сзади подходит и тебе там начинает, скажем так, сверлить спину. Понятно, что как бы надо максимально толерантно и вежливо ответить, но я не знаю. У меня не всегда получается, скажу так, получалось и получается ответить прям так вежливо. Ну, то есть, не знаю даже, Сань, что, что тебе сказать. Максимально, потому что могут быть дети за спиной, максимально быть толерантным, сдержанным быть. Ну, а там уже как получится. Третий вопрос от Романа Глушко. Ты знаешь, что это? Да, Ромчик, привет. Куч мастер треба брать оригинальный, че копия. И в каких цветах и лучше ловить. Тут... Точно его знаешь. <свят> Точно знаю, да, конечно, то и таки. Э, тут как бы есть люди, которые профессионально ловят жереха. Э, они, конечно, пользуются максимально настоящими оригинальными вещами. Понятно, там берут американские. Скажем, блесна все оригинальные. Кто ловит, скажем, обычные рыболовы, понятно, что особой роли там, ну, как бы я не вижу металл, да и металл. Конечно, может там где-то там крючки острее будут на оригинальных там, снастях, то есть на оригинальных или как там, оригинальных. Этот э, мастерах, А так разницы особо нету. Ну, а какие веса тут тоже, как бы дальность вылета, где рыба стоит жерех, он, как правило, стоит далеко, то есть надо там 14-20 грамм, ну, по-разному, то есть ветер, не ветер, какой толщина шнура, какое удилище, то есть куча вопросов к самому рыболову, а не ко мне, скажем так. Для жереха, ну я не знаю, я ловил и на оригинальные, и на такие. Если он сейчас вот бьет и, ж, и бой у него, то ему все равно, хоть гвоздя ржавого бросил, он будет клевать. Если, конечно, охотиться за трофейными экземплярами, там как бы другая тема. Но те, кто охотятся, они как бы, я думаю, у них опыта побольше, чем у меня, наверное, будет в кастмастерской, скажем так, ловле жереха или еще какого-то белого хищника, скажем так. Евгений Лев. Спрашивает о передаточном числе катушки. Какое, в каких условиях выбрать одно или другое? Сам пользуется Экусимой 3000-2000. Ну, скажу так, для нашего скажем региона, Европа, скажем так, чаще всего, то есть 5-0 это как бы стандартный стандартная передатка 5-0. В Японии, вот я частенько сейчас YouTube-каналы Японские, смотрю, они ловят на море, у них все это быстро происходит, у них и проводка быстро, у них все идет HG, то есть High Gear, быстрая передатка, то есть скоростные катушки. Для них это как бы нормально. У нас 5.0 это как бы средняя та передатка, которая нужна для нас. Опять же, есть и пониженные PG например, Twin Power, там 4.4 передатка, это медленная, но она силовая, то есть ей как бы вот, мне нравится, когда тянешь рыбу, особо там не заморачиваешься в а просто тянешь катушкой, и она как лебедка вытягивает, то есть более сил... Прошу прощения вырезать надо будет TV. короче этот э, то если вытягивать рыбу на нахалом грубо говоря то лучше чем ниже тем лучше она более силовая чем более скоростная ну если ловить жереха то конечно лучше скоростную катушку чтобы выматывать если промахнулся быстро вымотал опять сделал заброс ну и когда вываживаешь рыбу то есть больше удилищем отрабатываешь а не катушкой просто в наглую тянешь то есть низкая передатка это более для силовых уважений. там судака вот ловить очень классно на Низкую. Практически все, там, кто в UFL, в PAL, не знаю, там, они участвуют, ловят на TWIN POWER 4000 пиджи PG. Именно с лодки ловят на 4000 пиджи PG, низкую передатку. Она там в 4000 размере, в районе 70 см выматывает за один оборот. То есть она и большая, и силовая. Вот. А ECUSIMA это там в районе 5, 5, 5 к 1. То есть это средняя. Можно ловить на джих, на воблера, на все на любые приманки в принципе это универсальная катушка будет с универсальным передаточным числом 50 и еще один вопрос от шурика и бабина да, саня привет он наверное хочет дать тебе кепку на тесты поэтому спрашивает выгорает она на солнце или только китайский выгорает не, ну выгорают, конечно, да, что же эти, которые катоновые, то есть у них же материал есть и синтетический, и, и катоновые. Катоновые выгорают, ну, то есть в любые, хоть это и SIMS. Просто они медленнее выгорают, чем другие производители, конечно, то есть тут безусловно. В синтетические они меньше выгорают, ну, практически вообще не выгорают. А катоновые, какие были, скупные, там, ну, пару штук точно есть то практически все выгорели. То есть, ну, выгорают, ну и выгорают. Как бы... Ну, вообще, Captain Sims the best. <laughs> так что, Саня, не парься. <laughs> все, с вами Киевское море. Ждите э, новых видео от нас. Будем отвечать на ваши вопросы. Задавайте вопросы в комментариях. Будем стараться на них все это. Подписывайтесь на канал, кто новый. И лайк ставите. Ну, либо, если не понравилось, ставьте дизлайк. Будем стараться вам угодить. Все, пока-пока.